Игорь Мерлин представляет. И мы с вами сегодня сделаем вибрационную практику по отключению от эгрегора бедности. это вибрационная. Почему вибрационная? Вы поймете, потому что мы будем использовать вибрации низкие, средние и высокочастотные вибрации. Будем использовать для того, чтобы отключиться от этого эгрегора. Вот. Для того, чтобы правильно сделать эту практику, необходимо сесть ровненько, сесть ровненько, чтобы, вот смотрите, чтобы ваша спина была не, не наклонена ни назад, ни вперед, а вот так, вертикально, то есть вот как бы, вот знаете, как вот в боевых искусствах кто занимается, вот как бы вокруг своей оси, да, то есть вот ось вращения позвоночника, то есть вот, да, постепенно. Все эти пироги, вот, ну, понимаете, да, чтобы у вас был центр вращения, как то можно на стуле сидеть, понятно, да? Значит, смотрите, и э, ступни ног стоят полностью на полу, то есть прям плотненько стоят на полу, угу. понятно? Вот, а руки ваши находятся на солнечном сплетении, входящий канал денег, левая рука левая рука находится прям центром ладони. Знаете, да, что если ладошку согнуть, вот этот сгиб – это и есть один из энергетических каналов выходящих, и вторую да, то есть вот два канала, то есть вот этим прям вот чуть ниже солнечного сплетения, чтобы было, я вам рассказывал, да, то есть солнечное сплетение, косточка там, и где-то вот чуть ниже, чтобы центр ладони был там. А вторую руку нужно наложить сверху, чтобы совпадали каналы. То есть Смотрите, ну я выше покажу одну руку, левую, и потом правую сверху, так, чтобы вам удобно было сидеть. Видите, да? То есть вот таким каким-то вот макарием. Вот сначала левая рука, потом правая рука. Понятно, да? То есть вот таким образом. И глаза, конечно, будут закрыты. Угу. И прямо сейчас, прямо сейчас... Приготовьтесь к выполнению. Ага, приготовились. И прямо сейчас закройте глаза. Закройте глаза, и вы будете слышать определенные звуки. И для того, чтобы отключиться от эгрегора, бедности, Нужно пройти небольшое такое вибрационное подготовительное мероприятие. Итак, сейчас вы услышите звук, прислушивайтесь к этому звуку и слушайте свое тело, что у вас происходит. Особенно слушайте то, что вот входящий денежный канал. Вот солнечное сплетение. Итак, закрыли глаза и начали слушать. Поехали. Поехали! Глаза закрыты Дышим спокойно как вибрации по вашему телу распространяются. услышите еще несколько звуков, и каждый из этих звуков будет давать вам энергию, и, возможно, некоторые из вас почувствуют, как подключен к вам Игрегор бедности. Приготовились? Слушаем. И прям почувствуйте, как будто вот что-то у вас внутри изменилось. Почувствуйте, в каком месте вашего тела вас тянет этот Титаник. Этот эгрегор бедности, который не пускает вас вырваться, Хорошо. Теперь сделайте глубокий вдох. Сделали глубокий-глубокий вдох. И через рот глубокий-глубокий выдох. И еще раз сделайте глубокий-глубокий вдох через рот. И делайте выдох теперь через солнечное сплетение, там, где у вас муки Делайте Выдох. И третий раз делайте глубокий, глубокий, глубокий вдох. И выдыхайте через промежность, да, вот вниз. Выдох. Сделали. Теперь отдышались. И представьте себе, что прямо сейчас, прямо сейчас вы почувствовали этот эгрегор бедности который вас тянет сейчас еще будет один заход по вибрациям послушайте как в теле теперь можно вот двигаться телом вперед назад покачиваться как-то вот головой немножко покачивать поехали Но, конечно, я Нужно покачиваться. Отлично. Почувствуйте и прям представьте себе этот огромный-огромный неприятный такой эгрегор бедности. И от него идет к вам некий такой соединяющий канал, который забирает вашу энергию и не дает вам выйти на следующий уровень своих фи финансовых мечтаниях представили и теперь на счет 3 когда я посчитаю скажу 3 будет у нас на, на счет 1 будет глубокий вдох и выдох на счет 2 будет глубокий вдох и выдох а на счет 3 нужно сделать глубокий вдох и Крикнуть как можно сильнее, насколько вы можете сильно крикнуть. И в момент крика нужно руки, которые у вас лежат, развести в стороны. Резко так. Смотрите, только ничего не сломаете в квартире. Можно чуть-чуть вверх так, в сторону, чтобы ничего не зацепили вы. Угу. Так, приготовились. И как раз на третий счет, когда вы крик, когда крик вы произведете вот эту вибрацию то в этот момент канал будет распылен, он будет разрублен, разломлен. Канал, который тянет вас к эгрегору бедности. Итак. Итак. Раз. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Два. Два глубокий вдох и глубокий выдох и три глубокие вдох и крик Ха! руки развели и теперь руки положили на колени ладошками вниз и почувствуйте облегчение Отдышались. Отдышались. Угу. И теперь можно открывать глаза. Откройте глаза. И посмотрите на то помещение, в котором вы находитесь. Вы увидите, что как будто вы попали совсем в другое помещение. То есть оно сейчас выглядит по-новому. Потому что произошла вибрационная очистка и вот того помещения, в котором вы были. Сейчас как будто вот да, как как будто вот вы впервые видите посмотрите на потолок на стены угу. включите чат пожалуйста хорошо друзья и теперь пожалуйста поделитесь напишите в чате что вы почувствовали вот в этот момент отсоединения что вы почувствовали как а, угу. Чтобы вы почувствовали, как это все происходило, как это вот было для вас, что это было. Угу. Так, чат работает. Хорошо. Напишите буквально два-три слова. Я зевала, спина болит очень. Ну, конечно, энергия шла. Угу. Жар, тяжелая голова, сейчас легко. Полет. Черный ком из проблем исчез.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 Понятно, дорогие друзья, что вот, а, все это не просто так, что вибрационной техники, это же гонг, вот, понимаете, да, И не просто он изобретен, чтобы там мух отгонять, а вибра... вибрация создает определенного направления. Вот. И еще я использовал тигровый колокольчик, шаманский, правда. Тигровый колокольчик, маленький, есть большие, но вот здесь надо было маленький использовать, чтобы его бросать. Хорошо, дорогие друзья. У меня кот в начале практики орал безбожно, потом улегся возле меня и уснул. Ну, животные очень хорошо чувствуют. Иногда не дают практики делать. Когда особенно... Вот животные, кстати, очень хорошо чувствуют энергию. Все испугались. Да, вот вибрации кошки забегали. Ага, ну, понятно, понятно. Увидите, ну, да. Вот так, дорогие друзья.